Я в Ура! Держите меня, Семера! Пей! Пей! Ура! Ура! Возвращение в норме. Надо идти дальше. 达达 Так, так. вот замеры тут тут да да и тут все точно точнее быть не может хорошо сейчас я попробую настроить прототип. Вы да? отлично справились если замеры верны то прото вы отлично справились если замеры вы отлично справились. вы отлично вы отлично вы отлично справились вы отлично справили вы отлично справ вы отлично, вы отлично справились меченый теперь ты сможешь пробиться в лабораторию но если не отключишь излучатель то даже с псизащитой долго там не продержишься мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебя отметил на карте. Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории. Где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да-да, да Необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Похоже, его накрыло излучением. Я все бросил ухожу крышку тоннеля. Я на болтах. Что происходит? Кругом зомби. У меня кончаются... Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории! Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее Слушай, Меченый! Прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Станет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Делать эту фотографию. Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох стрелок, лучше не лезть туда. Держись, сынок, я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север. один в эту чертову миссию в подземелье. Васильев не в счет. Он только обуза, которая придется оберегать. Все да? да? да, да? Is that there? de de Да-да.